ребят всем привет я хочу записать отзыв о курсе риэлтор профессия бизнес прошел седьмой поток у дарьи Герлейна и антона дробота и долго рассказывать не буду на самом деле курс потрясающий моей целью было поехать на море то есть за меня лучше скажут мои действия 1 июня я записался на курс, сейчас 10 июля, прошло чуть больше месяца. Ребята, вот мой результат. Кайф! Я всем очень рекомендую пойти на курс ребят, потому что такого инфопродукта, ну, по крайней мере, я еще на российском рынке не встречал. Это прям кардинально mm -hmm. другой метод работы риэлтора в России, и я считаю, за этим будущее, за этой системой. Поэтому, ребят, огромное вам спасибо. Если есть вопросы, вот здесь размещу свою ссылку в Инстаграм. Спрашивайте, отвечу на все вопросы. А курс крутой, всем советую. Пока!